Народ. С вами Мирза и канал Мирфл Стар. Большинство из вас очень ленивы. Наш новый сюжет про ленивую обезьянку. У этой взял может отпуск или он нереально богатый? Наверное, каждый из нас хотел быть на его месте. <свеск> Что бывает, когда друг тормозит. Наверное, он перепутал его голову с унитазом. Или его лысина сильно привлекательна. Не, его, наверное, в лицери посудили. Подумай, что такого, когда малой спрашивает у кота, как дела? Оказывается, бывает и ответ Смотри. Цветочек, спроси, как у нее дела у кошечки, спроси. Как у тебя дела? Она сказала, заебись. <гас> <гас> С вами был Мирза. Всем удачи, всем пока. Нескучный труд, манер